Руки Христа Это руки любви Чистые, нежные руки Ты посмотри Эти руки в крови Знаки стязания и муки Ты посмотри руки в крови, знаки стязанья и муки. Может быть, ты из немог удручен, совесть тебя облегчает. Он. Руки к тебе простирает. Руки Христа извлекают из вас, ставят на камень спасения. О, это жизнь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 Руки простерты к тебе и ко мне, полные ласки привет. Можно ли долго стоять в стороне и не ответить на это? Можно ли... Ты посмотри, хорошо посмотри, не отвернись равнодушно. Руки Христа это руки любви. Друг мой тебе нужно. Руки Христа be the...